А приветствую всех на своем канале. Смотрите, как красиво расцвела повторно орхидеечка. Цвет у нее безумно красивый. Вот, смотрите, какая красота. Не я им сейчас покажу вам, чем я ее слегка удобряла. Видите, на старых цветоносах. Она опустила боковые ответвления и пошла в рост. Листочек новый нарастила. Это я купила ареннимашек, но у нее вот какая-то проблемка. Посмотрите, на листочке попробую увеличить. Ага. Не получается у меня увеличить, но я подвину поближе, видите. Какая проблемка на этой орхидейке? Ее что-то подъело. Видите? Ее нужно обязательно пролить. Актары на самом растении это ну, ничего не показывает, что она там заболела или что. Вот листочек, видите? Ну, молодой листик растет. Хороший. Цветет лист у нее плотный. Отличный. Молодой листик. Хорошо, растет, развивается, ровненький, не скрученный. Я думаю, что это даже может быть я купила в таком состоянии и просто не обращала внимания. Видите, это еще в магазине ее подъела. Но я ее обработаю октарой. Если бы это у меня случилось, тогда бы молодой лист тоже был бы поеженный. Обычно они развиваются деформированные и скрученные. А это другая реанимашека у меня. Это я купила орхидеечку. У нее было две в одном горшке. Я рассадила и оставила себе один экземпляр, э, ну, посадила в керамзит, а второй в кору. Вот который растет в керамзите. Ей все нравится. Она доцветает. Вот наращивает цветоносик, вот дальше удлиняется. Цветочки плотные, красивые. Хочу поближе снять, чтобы вам показать красоту этого растения. Это бихлипчик, мультифлора. Чего-то я увлеклась мультифлорами. Они намного больше дают цветочков. И на горшочке они... Ниже получается не такие высокие. Очень красиво смотрится. Это у меня доцветает и распускает новый чармер. Новый цветонос отпустил. И вот доцветает. Посмотрите, какой прекрасный цветочек. Он плотный. Он цветет еще с Нового года. Сейчас июль месяц. А, он еще хочет продолжить цветение дальше, ведь... Я прекрасно чувствую, корневая в хорошем состоянии. А я вам хотела показать, чем я удобряю свои растения. Я купила такой спрейчик, и он прекрасно откликается на мои растения. Я беру просто на цветочки, я не брызгаю. И вот так по листу. Конечно, не в солнечную погоду у меня сейчас с этой стороны. У меня получается виноград тут затеняет все. И можно обрабатывать когда угодно. И вот так слегка. Но в серединку, чтобы не попало влага, чтобы не начали портиться мои очаровательные цветочки. Видите, они какие-то все разные, как бабочки какие-то. Не знаю, как крылышки. Какие красивые эти черточки. На каждом цветочке все разные здесь у меня растет тарина бабочка она тоже хорошо себя чувствует листочки плотные, но она уже отцвела видите засушила свой цветонос и я буду его обрезать так как он сам засушился засох вот на таком уровне обрежу его цветочки вот последние опали уже вот такая красивая полосатенькая была кто смотрит мои видео те видели как она цвела. Очень красиво. А сейчас вам хочу рассказать маленький секрет. От всех грызущих насекомых, которые поедают наши растения, самый лучший способ это воспользоваться октарой. Я вам сегодня ее показывать не буду, но ее нужно разбавить. Один пакетик, там 2 грамма, полтора литра воды. И после того, как вы полили свои растения, пролить буквально чуть-чуть, 50 грамм на одно растение и достаточно. Она э, всасывается в само растение, листики все поглощают эту яд, актары, И когда вредитель потом поедает, листочек даже надкусывает, они погибают. И таким образом вы избавляетесь от вредителей на ваших цветочках. Актара побеждает и кусеницы каралатского жука, и все сосущие насекомые. Также воспользуйтесь. А сегодня вот это растение, которым я заметила, вот эти черные кусочки Я его обработаю просто вот спрей для орхидей. Листовое жилыня. И оно немножко как бы убивает, поднимает иммунитет растения. И само растение начинает восстанавливаться от всех укусов. Просто беру вот так и по всем листочкам по кругу обрабатываю свое растение перекрутила в другую сторону и здесь также обработала и то есть убиваем два зайца и удобряем и убиваем повышаемый иммунитет и тем самым убиваем вредителей так как растение само начинает бороться а сейчас покажу вам Маленькое чудо, которое у меня росло без корней. А сейчас, посмотрите, какие пускают корешочки. Не могу увеличить, чего-то не пускает. Вот, поставила я в большую высокую вазу. Сверху у меня орхидейка стоит. В этой вазе получилось, как тепличка. На дно поставила керамзит. Керамзит мокрый. Кусочек коры большого размера растение вообще не касается дна и керамзит мокрый и посмотрите как наращивается корневая система листочек вялый он уже вряд ли возьмет свой тургор примет ну, в хорошее состояние но корни нарастают хорошо и там внутри нарастает молоденький листочек серединки а это башмачок рядышком тоже. Это у меня реанимашечка попала ко мне в руки в таком состоянии. И я решила ее восстановить. В крайнем случае попытаться. А чтобы повысить влажность вокруг растения, вот смотрите, я поставила стаканчик, налила воды. И в стаканчик, в стаканчик. Здесь закрытая система, растет в керамзите. Тоже эта да, орхидеечка себя прекрасно чувствует. И таким образом моя орхидея получает в жару хоть какую-то дополнительную освежающую процедуру. Вот влажность воздуха вокруг орхидеи очень хорошо себя показывает в таком. Или можно поставить баночки. С водой вот так рядышком, чтобы орхидейка тоже влагу какую-то брала. Она же не только питается влагой то, что мы поливаем. Она и с воздуха берет влагу. Ну, вот такие у меня новости на сегодняшний день. На этом окне у меня тоже стоят орхидейки разные. Вот смотрите, эта орхидейка отсушила свои листочки. Но это ничего страшного, видите, она отсушивает его с серединки, с концов. Если бы она отсушивалась отсюда, тогда это проблемка. А так как листочек с концов отсушивается, это естественно она поедает свой листочек и будет расти тем временем молодой листочек. У нее все хорошо. У меня здесь растут два растения в одном горшочке. У этой орхидеки все хорошо. Смотрите, какие корни воздушные, красивые. Это двери анимашечки. На водной системе вот, наращивают корневую систему. Видите, сколько корешочек. Если интересно, пишите в комментариях. Я буду показывать подробное видео. Здесь минечка вот начинает цвести. Это бабочка. А вот расцвела красавица какая не могу резкость установить как она называется сейчас я посмотрю лола лола это орхидейка это тоже у меня кадис реанимашечка это очень красивая черная а вот Пустила, орхидейка детку Потому что у нее последний цветонос был листочки роста. И вот она пустила детку. Я все-таки думала, она пустит листочек в серединке. Нет, она пустила детку. Ну пусть растет. У нее все хорошо, все замечательно. Здесь у меня цимбидиум растет. Очень огромные тоже листочки. Э, старые начинают отсыхать. А молоденькие изнутри прорастают. Он хорошо себя чувствует. За ним уход... Легкие, вот видите, но вырастут. Здесь места немножко маловато, надо его перестать, другое место. Я его как ухаживаю. Вот так он стоит у меня в горшке, горшок-горшок. Просто взяла чашку с водой и вот так сверху полила. Раз в недельку и все. Больше я ему ничего не делаю, не удобряю ничего. Он цвел очень красиво, он пахучий, ароматный, сказочный. Кому нужны подробности, пишите в комментариях, задавайте вопросы. Сниму отдельное видео, покажу, расскажу, как, что за ним ухаживать. От этой жары все растения страдают до невозможности. Но как-то надо придумывать, помогать им. Вот я могу вынести их на улицу и делаю иногда это. Вношу свои орхидейки на улицу. У меня здесь виноград, там тенечек. И я ставлю свои орхидейки на улице, и они прекрасно себя чувствуют. Тоже, если кому интересно, я сниму видео, покажу, как они у меня находятся на улице в летний период времени. А на сегодня буду заканчивать свои видео. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Всего вам доброго.